Гуляй, А мы поднимем первую, дай Бог, не последнюю, Чашу меда дикого. За Сибирь великую И по кругу пустится Братина искусница Заскала кедрова ты хор закусится <смех> Моя родина Сибирь Сибири Необъятно велика Ягодка, ягодка! Малахит и или и дремучие, Лишь бы брали правильно, и Сибирь не мучали И по кругу пустится братина на со стола гидрова, чем ты хочешь закуситься Моя родина Сибирь необъятно велика жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка, Моя родина Сибирь необъятно велика, Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка, ягодка, мать моя медведица, дом Сибирь бескрайная, только бы в метелицу, Шакуна не ранили, И по кругу пустится брат. И на искусница со стола гидрового, чем ты хочешь загустится? Моя родина Сибирь необъятно велика, как женихи, так и богатыри, как невесты, так ягодка. Моя родина Сибирь необъятно велика, как женихи, так и богатыри, а как невесты, так ягодка. Ягодка. Я роди на себе, не обрел в Как живник, так и он как видит, так я говорю.